Среди ученых есть разногласия насчет последовательности больших признаков судного дня. Появление имама Махди является одним из первых признаков, по мнению некоторых ученых. Махди переводится как руководимый Аллахом. Его имя Мухаммад ибн Абдулла аль-Аляви аль фатими аль-Хасани, да будет Аллах доволен им. Как вы поняли, Он будет потомком дочери пророка Фатима, да будет Аллах доволен ею. По мнению Ахлю сунны, Махди еще не родился. Что касается его внешности, то передается, что у него будет широкий лоб и тонкий длинный нос с горбинкой посередине. Ибн Касир говорит, «В его время будет очень много фруктов и будут огромные урожаи. Денег будет очень много, правитель будет могущественным, религия будет торжествовать, враг будет повержен, а благо в эти дни будет непрерывным. Умма станет величественной». За короткий промежуток времени мир заполонит справедливостью и благом, подобно тому, как мир до этого пребывал во зле и притеснении. Наступит гармония, и все станет на свои места. Часть арабов из территории Мекки будут не согласны с ним и не поверят в него. Они приведут армию с восточной стороны Мекки, чтобы воевать с ним, и таким образом с Маади первыми будут противостоять сами мусульмане-арабы. Аллах прикажет земле поглотить часть из них. Остальную же часть разобьется Махди. Он будет воевать с потомками двух халифов и победит их. А что будет с теми праведными мусульманами, которые по незнанию воевали с ними? В судный день Аллах соберет их и воздаст по их намерениям.